Человек и денежка Жили друг для друга Для людей ведь денежка Лучшая подруга Человек без денежки Сущая потеха Если нету денежки Нету и успеха Человек без денежки Ну, сущая потеха Если нету денежки Нету и успеха. Пусть пандета денежка, пусть совсем порвалась. Главное, чтобы денежка быстро не кончалась Человек без денежки выживет едва ли. Рождены ведь денежки, чтоб без них страдали. Человек без денежки выживет едва ли. Рождены ведь денежки, чтоб без них страдали. А деньги мусор, деньги зло, я точно знаю. Но и без них сегодня никуда. Судьбу порой за нас решают И очень часто сводят нас с ума, Они судьбу порой за нас решают, И очень часто сводят нас с ума, Заработать денежку и зажить красиво, А без милых денежки на душе тоскливо. Накоплю я денежку, чтобы на жизнь хватало. Сколько бы не держал в руках, все равно их мало. Накоплю я денежку, чтобы на жизнь хватало Сколько бы не держал в руках, все равно их мало. А деньги мусор, деньги зло, я точно знаю. Но и без них сегодня никуда. Они судьбу порой за нас решают. И очень часто сводят нас с ума.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 и ласкать, как девушку страстно обещаю: Приходи, бумажная, налом и без налом, пусть совсем продажная, было бы навалом, Приходи, бумажная, налом и без налом, пусть совсем продажная, было бы напалом, а деньги мусор, деньги зло, я точно знаю, но и без них сегодня никуда.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 очень часто сводят у нас с ума, они судьбу порой за нас решают, и очень часто сводят у нас с ума. Будем заниматься мы пошли, по стороне, мы, мы не можем делать только деньги. в одном месте. Нужно теперь ее да. нигде нет, ее да, нигде да. нет. Вот мы вообще да. не принимали, да, просто денег нет. нет. Значит, Но будем найдем думаем. деньги, найдем Но деньги, сделаем. Занимаемся. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.